Дорогие друзья, я говорил, если время останется в предыдущей программе, мы поговорим про 22 апреля и про другие числа, ассоциированные с этой датой. Поэтому программа пока закрыта на главном канале, она будет открыта, это просто чтобы не отвлекаться на вопросы. Давайте посмотрим. Число 22 – но ну, число 22 само по себе, само по себе довольно сложное число, сосредоточное число 2 плюс 24. И это число, очень коротко, о предупреждении. Это число иллюзий, заблуждения, это каких-то ложных каких-то суждений, вызванных влиянием других людей. Это число связано с будущими событиями, и оно является предупреждением. Еще раз, вызванных влиянием других людей. 22 апреля так, родился Владимир Ильич Ленин. Когда он стал позицию лидера и стал совершать революцию, он хотел наказать в принципе других людей, которые казнили его брата. То есть он хотел отомстить. Иными словами, это число иллюзии и заблуждения, потому что он поставил на службу свои личные какие-то амбиции, свои личные мотивации. На службу поставил э, все остальное на другой чаше весов, э, может других людей. Ну и в конечном итоге он огромное количество людей приказал расстрелять. Это мы знаем. Если мы просуммируем даты даты, даты сегодняшнего года, 22 апреля 2023 года, что мы получим? 22 не сокращается. 2 плюс 2, 22 плюс 4, 26 и плюс 7, это будет 33. 33 – составное число 6. Составное число – это число консервативных ценностей. В принципе, это число ориентировано, ориентировано на материализм и бизнес. И люди, представленные этим числом, обладают большим обаянием, харизмой и очень симпатичной. Это те люди, которые, к примеру, родились сегодня. Да? 22 мы ну, уже рассказали. А теперь сделаем такую аналогию. Поскольку, смотрите, 22, 22 апреля 1870 года. 2 плюс 2 плюс 4 и плюс 7. Почему 7? Потому что 1,87, 1870 год. 1 плюс 8,9 мы убираем и мы прибавляем семерочку. То есть, во-первых, два плюс два это 4, двойка – это Луна, четверка – это северный узел Луны, четверка апреля – это северный узел Луны, семерка – это юг на узел Луны, все той же Луны. И это достаточно серьезная вещь, которая имеет отношение к оккультизму. Шорт, который я сделал, всего одна минута, поэтому ложиться нельзя, поэтому здесь очень коротко. Но здесь очень серьезные какие-то есть аналогии и сопоставления или какие-то есть ну, похожести, да, будем говорить, вот совпадения. То есть это число 15-6 имеет оккультное значение, магическое число, таинственное число. Как правило, оно представляет высшую сторону оккультизма. И его смысл заключается в том, что человек, его представляющий, будет использовать все возможные виды магии для достижения своей цели. Мы сейчас говорим про дату 22 апреля 1870 года. Да. То есть все возможные виды магии для достижения своей цели. Этому человеку было дано э, сделать революцию. Это своего рода очень серьезная магия. Его ближайшим, так сказать, гуру был э, Троцкий, который каким-то образом был одним из величайших э, демагогов или, скажем так, спикеров. Вот. Это был потрясающий харизмы человек, который, когда говорил, он привлекал себе очень многих и многих людей. Два человека всего были в 20 веке это был Троцкий и был Гитлер. Вот. То есть, и невозможно не отметить тот факт, что Исходя из оккультизма, он может, такие люди могут использовать любые искусства, в том числе, и даже черную магию, чтобы получить желаемое. Поэтому, без сомнения, это было. Но это было очень и очень скрыто, и сегодня оно скрыто, и сегодня оно многим непонятно, но это есть. В принципе, это число ассоциируется с очень хорошими собеседниками, очень красноречивыми. С музыкальным художественным даром, драматической личностью в сочетании со сладострастным темпераментом. Как мы знаем, это был любитель женщин в том числе. И, кстати, умер от бытового сихвириса, говоря, официально, но обладал личным магнетизмом, что, в общем-то, притягивало к нему людей. Значение этого числа манипуляция. Очень сильная харизма, очень социальный магнетизм, это число 15-6, но это число также ассоциируется с социопатией и даже психопатией, если оно состоит ну, из многих таких других чисел, которые а, мы знаем. Апрель – это число 4, вот если составное число 22 – это 4, то тогда это даже психопатия, еще раз, он действительно был товарищем. Несколько другого ума. Вот. Часто встречается это слово у политиков. Если мы говорим про социальные группы, то это у продавцов, это у женщин, актеров и каких-то других людей, которые находятся в центре внимания. Они завораживают других людей своим обаянием, своей харизмой. Ну, и в то же время число 15 дробь 6, мы сейчас говорим как раз-таки об этом числе, является числом широкого спектра серьезных заболеваний. Таких как редкие болезни какие-то, ну, как мы знаем, кожные заболевания, психологические заболевания, депрессия, переменчивый нрав, шизофрения. Ну, и если мы говорим про 1870, то еще раз, один, то есть сумма этих цифр будет составлять 16, 1 плюс 8 плюс 7, 16, или равняется 7, что является в свою очередь южным узелом Луны или планеты Кету. И эта планета, как мы знаем, имеет очень серьезное кармическое значение, и это туловище без головы, поэтому бежит куда хочет, делает что хочет. В общем, очень и очень хаотическая вещь. Дорогие друзья, на этом... Все, благодарю всех за внимание.